Всем привет! Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой, которая скончалась в марте 2019 года и была похоронена на Троекуровском кладбище. На нем золотистыми буквами выбиты даты жизни и смерти звезды. Семья не стала наносить фотографию на гранит, а оставила его цветным. На снимке Юля счастливо улыбается. По информации программы «Ты не поверишь», работы были завершены буквально на днях. Вокруг могилы даже не успели убрать все строительные материалы. Однако, как выяснилось, это не конечный вариант памятника. Работы над ним продолжаются. Ориентировочно они завершатся в июне. Об этом изданию Telegram сообщила бывшая пиар-директор певицы Анна Исаева. Поклонники не раз задавались вопросом, почему на могиле звезды стоит простой крест с фотографией. Оказалось, долгое время установить монумент не позволяла погода. Из-за мерзлой почвы, влажности и скачков температур тяжелую плиту могло повести. Однако родные певицы решили не ждать столько времени. Близкие хотели установить памятник к годовщине ухода из жизни Началовой. Однако немного задержали.